Хей hey, народ, я Ласт и со мной новый видос и новая интересная новость для всех. Так что досмотри это видео до конца. Это видео будет поучительным и интересным. Именно для тебя. Итак, роль видосика про монетизацию. Для тех, кто не понимает, что такое монетизация и вообще не знаком с ней, я объясняю по-человечески. Это твой доход с ютуба и вообще доход твоих роликов. То есть твое участие на самом канале и твоего старания на нем. Монетизация начинает работать с 1000 подписок на твой канал и 1000 просмотров на твоем YouTube, то есть просмотров твоих видосов. После того, как все вот это случилось, то есть ты достигнул этой цели, ты набрал 1000 подписок, 1000 просмотров на YouTube. После этого ты заходишь в творческую студию YouTube. Вот она, творческая студия YouTube. Там раздел, много разделов, там ищешь раздел монетизации. Активируешь его, и все, твой YouTube-канал монетизирован. Также я бы тебе посоветовал в настройках добавить свой номер телефона и написать хороший пароль, чтобы твой аккаунт не смогли взломать. Так, как это сделал я. Итак... Как будет работать твоя монетизация? То есть все твои ролики На всех твоих роликах будет размещаться это реклама Ну ты, наверное, видел, вот смотришь больших блогеров, что-то рассказывает и вначале там реклама владеет Вот, у тебя такая же будет реклама, это и есть монетизация То есть, если люди смотрящие щелкают на, на эту рекламу, заходят, интересуются этой продукцией, тогда. Эти люди просто-напросто вот этим щелком по этой рекламе отправляют тебе деньги на твой счет. Да, это так просто, но все-таки набрать тысячи подписчиков и тысячи просмотров на YouTube – это прям нереально сложно. Это сложнее, чем набрать от одного миллиона подписчиков до двух. Самое сложное – это набрать первую аудиторию. То есть с нуля подписчиков когда-то еще никто набрать тысячи. Так же и у меня. У меня сейчас три подписчика. Самый большой просмотр это 20 просмотров. Как-то все-таки начинаю. И у меня есть хорошие это, новости для вас. Все-таки Я начал делать новый контент. Не, новый контент. Не то, нет, не то, извините. Я начал делать нормальные, новые, красивые превью для видосиков. Как я и обещал в прошлом ролике что я буду улучшаться постепенно, то есть хотя бы у меня нету средств, но я все равно как-то улучшаюсь. После этого хотел бы сказать, что монетизация работает не на всех, не во всех странах СНГ. То есть смотри, я живу в стране Узбекистан, в городе Ташкент. Моя монетизация но я хочу, чтобы она заработала. Если ты хочешь узнать, как я это буду делать в Узбекистане, ну или в тех странах, которые не работает на монетизации, ты просто повторишь но и у тебя она будет работать. Если ты хочешь узнать, как же я это сделаю, напиши под этим видосиком в комментариях «хочу узнать». Запомнил? «Хочу узнать». Подпишись на канал, поставь лайк этому видео, и я тебя жду. Итак, конечно, это будет очень сложно, Uh, ну, я как-нибудь постараюсь все-таки сделать монетизацию для своего канала. Просто я не просто так открыл, uh, не просто так открыл этот канал. Мне очень интересно, я хочу, чтобы вы меня смотрели. Мне просто из любопытства хотелось открыть канал. то есть я все договорил. Мы поговорили насчет монетизации. Вот, как говорю, монетизация не работает. В странах СНГ, то есть не, не во всех, но все-таки есть нерабочие страны. Но я буду с этим разбираться. Так, про монетизацию я вам рассказал. Наверное, вам стало интересно. Если видос понравился, напиши под комментарием, больше делай таких видео. То есть, я не знаю, когда я обсуждаю что-нибудь, может вам это интересно. Да блин, что такое? Почему ты постоянно выходишь? Почему пропал у меня картинка с главного экрана? Вообще неправильно как-то это. Давай лучше Windows 7 поставим. Пора обновляться до Windows 10. Итак, мои друзья, спасибо за просмотр, я очень старался, и я знаю, что я опоздал, да, ролик нужно было выпустить вчера, но я просто очень был занят, болела голова, и на наподобие того. Итак, если тебе этот видос понравился, как я говорю, по нашей доброй традиции, лайк, комментарий, комментарий какой? Хочу узнать. Да, третье, подпишись на канал, поставь колокольчик, и я жду тебя в новых видосиках. Пока. Тебе, тебе я желаю. Чистого воздуха в легких. Чистое. Взял интуицию, как у Мармока. Мармок такой классный блогер. Подписан на него. Я вам тоже советую. Всем удачи. Пока. До следующего видео. И не забудь написать комментарий, если ты хочешь узнать, как я буду разбираться с монетизацией в своем городе и в своей стране. Пиши «Хочу узнать». До встречи, удачи, с тобой был Ласт, пока.